всем привет моим друзьям подписчикам всем привет с вами дамы из амстердама и я думаю что вы уже точно не ожидали сегодняшний выпуск о моей работе в секс-шопе ожидали или нет ставьте лайк если вам интересно подписывайтесь на мой канал Итак, поехали сегодня я вам буду рассказывать про вибромассажеры а для чего они нужны какие виды бывают и вообще покупают ли их. Я работаю в этой сфере, в секс-шопе, в продажах более пяти лет, и, пожалуй, знаю кучу-кучу нюансов об этих товарах, которые, скажем так, скрыты от обычных потребителей. Вот, ну, скажу сразу, что мне в этой работе, ну, мне в этой работе очень нравится роль психолога, то, что люди рассказывают мне свои какие-то тайны доверяют, да, а, то, что люди делятся со мной такими всякими интимными подробностями своей жизни, а, и, ну, скажем так, что чем могу, я стараюсь помочь, вот, если не могу помочь, то, как говорится, все равно стараюсь, вот. Но работа, на самом деле, очень интересная, не банальная, и, конечно же, творческое. Ну, отчасти все равно в ней есть творчество. Оно заключается, наверное, в том, что все равно ты как бы и психолог, и тебе доверяют вот эти тайны. Поэтому тебе нужно ну, найти подход к любому человеку. да. И, кроме того, нужно, конечно же, иметь железный нерв. Почему? Потому что люди бывают очень разные. И бывают люди неадекватные, нужно воспринимать их такими, какие они есть. И более того, нужно пытаться тоже найти к ним подход. Вот, итак, поехали. Сегодня тема нашего видео с вами – вибромассажеры. А как вы вообще думаете? Пишите, пожалуйста, в комментариях к данному видео. Вибромассажеры, то есть вибраторы, их используют нормальные, адекватные люди или извращенцы? Жду ваших комментариев. Для меня очень важно ваше мнение. Сейчас буду рассказывать свою точку зрения. А, ну, вообще, вибромассажеры, они предназначены, естественно, для того, чтобы женщина сама научилась испытывать приятные ощущения, то есть оргазм. И вообще принято считать, и вот было у нас обучение, об этом тоже говорили, что женщина должна ну, знать свои вот эти интимные, скажем так, зоны, очень хорошо она должна знать свое тело она должна научиться сама в первую очередь испытывать оргазм и только потом уже она может как бы претендовать на то чтобы как бы доверить мужчине свое тело ну то есть скажем так что мужу супругу да если так мягко сказать ну в общем хочу подытожить эту тему к тому что самое глупое поведение у женщины это когда вот она допустим считают, что ее оргазм, он зависит от того, как мужчина ее будет стимулировать. Да, это правильно, но никогда не бывает идеальных отношений, идеальной интимной близости, то есть в любом случае женщина, она должна все-таки знать свое тело, она должна руководствоваться хотя бы элементарными знаниями, да, где у нее находятся эрогенные зоны, и только потом уже, ну, скажем так, учить мужчину именно себя ласкать, да, доводить себя до оргазма, да, но ни в коем случае не должна требовать от мужчины, чтобы он там ее каким-то образом удовлетворил, элементарно, даже если она сама не знает, как устроено ее тело и где у нее находится точка G. Вот, в общем, ну, мы, я <-qué> пропагандирую такой подход к сексуальной интимной жизни, это когда женщина должна все-таки развивать свою сексуальность, она должна ну, знать где находятся ее ирогенные зоны ну, научить этому мужчину работать над отношениями вот то есть здесь такой момент и вот потом да то что ну, существует такое мнение что мастурбировать это как бы получается что это считается ну нехорошо что это как бы считается анти морально, то есть это аморально считается, да, вот такой подход. Но хочу вам сказать, что на самом деле все мы люди, да, и то есть, в принципе, испытывать сексуальное желание – это, в принципе, то же самое, что испытывать чувство голода, да, или вот когда вы хотите в туалет и не можете сдержаться, да. То есть мы же не стесняемся вот этих наших инстинктов, да, мы считаем, что, ну да, это в порядке вещей – сходить в туалет, да. Но, но, как говорится, когда дело доходит до секса, мы начинаем сразу же там как-то, я не знаю, там, ну, зажиматься, там, стесняться, там и так далее, да. И что самое больше всего мне, меня поражает, вот я работала в этой сфере очень много, проработала более пяти лет, и меня больше всего поражает, когда взрослые женщины заходят, да, с мужьями и начинают хихикать там над вибраторами, над фалоимитаторами, как будто бы они впервые вообще видят половые органы, да, и э, изображают из себя таких вот прям невинных там, а, ну или там, я не знаю, ну это просто глупо на самом деле, потом а в 40 лет вот, да, стесняться и там, я не знаю, смеяться над такими вещами, ну это говорит мое мнение это говорит о не очень высоком уровне ну как бы интеллекта развития в этой сфере и что самое интересное скорее всего эти люди конечно же не испытывают какой-то разрядки в постели скорее всего что они даже вообще как бы ну не ну не осведомлены о том что вот есть такие игрушки что они выглядят как живое тело человека да ну